Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат Vator 10 и настройку Wi-Fi-сети. Для настройки подключения к Wi-Fi-сети на кассовом аппарате «Эватор-10» необходимо войти в настройки кассового аппарата, выбрать Wi-Fi, выбрать необходимую сеть из списка, ввести пароль этой сети,